Ребята, правда круто звучит, как гоночный болит. Но на самом деле все намного проще. У меня прогорел глушитель. Сейчас я его буду менять. Но хочу поделиться с вами этим видео не про замену глушителя, а про один небольшой лайфхак, который я вам сейчас покажу. Смотрите, весь лайфхак состоит в том, чтобы просверлить два отверстия вот здесь и вот здесь. Для того, чтобы стекал конденсат. На родном глушителе я отъездил 9 лет. Не знаю, в этом ли дело, либо в металле, но мне кажется, что все-таки это лишним не будет. Это пошло изобретение еще от наших автолюбителей, которые сверлили такие же отверстия на ВАЗ-2101, а потом на Горьковском автозаводе уже с завода шло отверстие для дренажа конденсата. Так что сейчас дырочки просверлим. Так вот одно отверстие просверлили и еще одно. Ну и все, сейчас снимем старый глушитель и покажу вам, что там отвалилось. Так вот он этот наш пациент, отгорел совсем. Ну и вот они старые отверстия, которые работали, через которые выходил конденсат. Смотрите, сверлил вот таким же сверлом, когда машина была новая, то есть сразу же как купил, сразу же отверстие просверлил. За 9 лет отверстие не расширилось, то есть не сгнило ничего, вот как было минимальный люфт, так и осталось. И хомут еще в хорошем состоянии, да? Ну, как бы, да. Ну, собственно, вот и весь процесс замены. Итого, цена вопроса. 1450 стоил глушитель и 500 рублей замена. Ребята, я бы сам это мог сделать, но сейчас... Зима, гараж у меня железный, в гараже холодно А рядом эстакада, она завалена снегом Так что вот, приехал, 500 рублей отдал и все Заменили и поехал дальше Так, ну смотрим звук, который был до Вы помните, как Ferrari, как Формула-1 звучал Как гонка Лиман 24 часа Смотрите Но будем надеяться, что этот глушитель проживет точно так же, как свой предыдущий собрат, те же 9 лет. Обожаю нашу старую потрепанную колымагу. Ладно, всем пока. Заходите на наш канал, подписывайтесь, кто еще не подписан. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!